Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания РУСТЕХПРОМ. Мы 15 лет на рынке, очень развитая инфраструктурная сеть, филиалы во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовый аппарат Меркурий 130F и программирование окончания чека. Для программирования окончания кассового чека на кассовом аппарате Меркурий 130F необходимо подключить к нему клавиатуру, либо распечатать таблицу кодов символов, при помощи которой будет осуществлено программирование. Чтобы войти в режим программирования и редактирование окончания чека. Нажимаем клавишу режим, пока на экране не появится программирование. Нажимаем итог, вводим пароль администратора 22, нажимаем клавишу итог. И клавишу минус выбираем окончание чека. Нажимаем клавишу итог. Окончание чека состоит из шести строк, каждую из которых мы можем отредактировать. Выбираем нам необходимую клавишу плюс или минус, нажимаем клавишу ит. Курсор мы можем перемещать при помощи плюса или минуса. После редактирования при помощи клавиатуры, либо же при помощи таблицы кодов символов, мы нажимаем клавишу «Режим» и кассовый аппарат предложит записать ли данные. Нажимаем клавишу «3», заголовок и окончание чека были отредактированы. И напоследок помните, обслуживаясь компанией Рустехпром, вы получаете не только качественный сервис, а также круглосуточную техническую поддержку ведущих специалистов по работе с контрольно-кассовой техникой.